Ты, сука, видишь от этой работы что-нибудь. Кроме платы налогов на. Упырь, блядь. Хватит материться. Сейчас втащу так сильно, мама не узнает. А, все, понял. Все, все, больше не буду. Все. Я. Я. вот, я... Ты ебанутый, что ли, нахуй? Если я не буду ебать материться, но я бы ебать, ты что, ебанутый, что ли, нахуй? Я тебя не понимаю, я, блядь, больше слов не буду знать. Ты баклажан ебаный, блядь. Э! кого помять решил нахуй? Понял нахуй? Грозный такой, какой я грозный, я ласковый, пушистенький, смотри даже. Смотри, смотри, смотри. М -м -м. Ой. Красавец такой вообще, горный такой, горец. Мышцы такие, М -м -м -м. Молодец такой. Воин, воин, кто ты воин? Я ахиллес, товарищ Вот Смотри, смотри. Товарищ вагинал, я ваш единственный и надежный Красавец такой, да, смотри. Маловолосый такой вообще. Под мышками тоже маловолос, блядь. Вот такой вообще такой. Где-то, Смотри, и даже пуза нет практически, видел? А смотри, какая присуха. О, блядь, видел? Можно сказать, я на ней фляги таскал, нахуй. А ты как думал, нахуй, Гераклом она, да? Геракл, мононаху, блядь, ты чё, нихуя, Геракл меня когда увидел, он говорит, и всё, и больше ничего не стал говорить. Я воин охуелся, О, охуелся, понимаешь, смотри, какие мышцы, ахиллес рядом не был, когда охуелся пришел, все понял, он красавчик. ты как говорит, ты чё, имя мое нахуй, не знаешь. Э? Один звонок, нахуй, тебя нашли, блядь. Сука, нахуй. О, видишь? У меня вон нахуй воин клиторес есть, нахуй. Даешь, какую он силу знает. И пиздец в грудной клетки твоей, нахуй. Нет, я не сантехник. сантехники говорит, Лучше быть под чем, чем под кем, понимаешь? Вот ты под кем, нежели чем я под чем. Под чем я? Да это хуйня. Не надо тебе знать, под кем ты. Ты под кем? Кто ты? Если ты уже под кем-то, нежели чем я под чем, это значит, я никто, я что-то значущее, я уже не того, кому -то, бля, бля, который там -то под кем-то, какой-то нахуй. Сука, блядь. Все верно. Я тот охуел Путин в маске Рассомелло. Ахуелло, Пиздело. Француз, я понял. <смех> Чуть тебе не непонятно, понятно, что, блядь. Погоди. Моелло, уэлло, хуелло, муэлло. Это французский или итальянский? <смех> да похуй. Семь лет трениров... тренировок на хурме. Во! Вот мой... Учитель. Вот мой хухолма сенсей. Сенсей, хурма. Стал хулесом я. Вот мой сенсей знает. Обо мне знают гвардейцы в белых халатах. Еще целый отряд воинов, нахуй. Я ученый, я не учитель. Ни в коем случае, где мои очки, сука? И дипломат мой где? Нахуй, он на диху пустой. Глянь, гляньте на него, говорит. гляньте на него, в рот, ну какой он нахуй учитель, ебать, вы посмотрите, он всю да. жизнь свою бухал, блядь, не работал, нихуя не делал, какой он нахуй учитель, да, хурма-сенсей, блядь. Тим, Вот такая вот жопа, блядь, если честно, Еще хочу пить. Давай на Байкал. Блять, Байкал красивый, чистый. Я не знаю, как сейчас, но когда я там был, Байкал, он, блядь, это мое любимое озеро, ты чё? Я когда на нем отдыхал, это, блядь. Я помню, летом, б -б бегу в него, короче, в Байкал запрыгнуть, короче, поплавать. Ну, занырнул, как ебанул обратно оттуда. Он холодный, сука, пиздец холодный. Я сам, ну, родом из братского Братский район. Да. Я знаю, что это. Да что ты доебался до моей мамы? Я не знаю, у меня есть мама или нет у нас. <смех> Блин, даже я не знаю. Нахуй. Это твоя родина? Байкал? Байкал это, блядь. Моя родина тоже. <смех> так что ты земляк. вам буряты. Икутск рядом. Иркутск. Бля, куда? куда я уронил эту пробку да ну нахуй где пробка ебать а вот я кипишь какой поднял за этой пробки нихуя 40 на 40 80 48 10 8 40 80 8 это сколько получается блядь? на 40 80 вот на 40 80 погоди блядь, погоди на 48 10, правильно же? 48, это получается 40. 40 восьми правильно? 48 Или что-то я путаю нахуй. Так, 40 восьми это 48, правильно же? Да пока я пиздец. Дорогие друзья, у меня нету хаты, я же тебе говорю, я сирота, у меня не было дома никакого. Матери не было, сани был. У меня не было вообще никого, ничего, я сам, блядь, в от этого. Что? Нет, нет. Да у меня вообще ничего нету, блядь. Серьезно, ни машины, ни дома, ничего нету вообще. Да просто вагончик. что люди знают ну, мою ситуацию. То, что я просто сам жил, блядь, жизнь нахуй. Как я могу быть солевым? У меня бы сейчас руки, наверное, были, я не знаю. Ну вот, блядь, твой хуй вот этот вот есть, что вот три сантиметра, блядь, в диаметре, ебать. Вот такие бы руки у меня были, если бы был бы я солевой. У меня бы зубов не было вообще нахуй. Будь я солевым. Как я могу быть солевым? Ты хоть, блядь, соображаешь, что ты говоришь? Солевого его видно. Наркомана его видно сразу. Бухарика алкаша видно его. Ну как ты можешь по нормальному человеку смотреть? Вы, оказывается, вы вообще в этом нихуя не соображаете, а что-то пытаетесь говорить Наркоман, там, алкаш. Вы не видели ни разу алкашей, ни наркоманов, подобных таких людей, вы даже не встречали их в своей жизни. Как вы можете говорить об этом? Я не понимаю, блядь. Как? Вот как ты, баран, ты ебаный, как ты можешь нахуй говорить об этом? Сука, вы уже выводить начинаете меня в натуре. Долбоеб, ебаный, сука. Да, вот скажи лучше бомж, базара нет, блядь, скажи лучше бомж, да, человек без определенного места жительства, вот так другое дело, тут я с тобой соглашусь, ну когда ты говоришь какую-то хуйню в натуре, которую даже сам не понимаешь, что ты говоришь, сука, ты их не видел ни разу, нахуй, долбоё, сука, в натуре какие-то, блядь можно говорить за человека, не знаю, человека вообще, даже видео по нему, что он так ни капли, блядь, рядышком не стоял с теми людьми, кого ты называешь, алкаш, блядь, наркоман, нахуй, там, солевой, блядь, и так далее, ты, блядь, в натуре, сука, антрополог, ебаный, сука, всю жизнь свою мастурбируют, сидят, еще потом за людей, что-то говорят, долбоеб, сука, Ищи с ним нахуй, чтобы я тебя не видел внутри, блядь. Только поднимайте, сука, давление, нахуй. Хули так нервничаешь? Ты понимаешь, тебе 30 тысяч раз одно и то же ты повторяешь, что нет, нет, я не солевой. Я славянин, но не солевой, блядь, сука. Ты можешь, что-то путаешь, блядь, солевого. Ну как ты блядь, видишь на человека, да? И как ты можешь сказать, что солевой? Ну вот как ты по мне можешь сказать, что я солевой или там еще какой-то. Ну, видно же, что, что у меня зубы целые, блядь, что у меня в порядке с, мо с мозгами, блядь, что я подкачанный, что у меня с организмом все в порядке. И я тысячу раз повторяю одно и то же, нет, я не солевой, нет, я ничего не употребляю. Нет, я ничего не употребляю. Нет, я ничего не употребляю. Нет, я ничего не употребляю. Нет, я ничего не употребляю. Нет, я ничего не употребляю. Нет, ничего не употребляю. Это заебать должно тебя уже! Сука конченая, сука. Короче, я блокирую этих пидорасов, которые так говорят. Да ну нахуй, ч мне снимем? Ну тут сидеть? Управление заблокировать нахуй. долбоебы долбобы Ой, долбоёбы, ебать, долбоебы сука. Вот это ваше звание, долбоеба, оно так настораживает, ебать. Эй! Вену Будет ли у нас квартира и кошка? <coughs> Обязательно будет. И кошка, и квартира нахуй все у вас будет. Привет, Ангушетня. Спасибо, спасибо. Кто будет здоров, сказал, спасибо. А как не психовать, если тут одни бакланы, сука, сидят на туре, необразованные мыши, сука, вообще нихуя не понимаю, что я... Блядь, ёбаная, отцу, с хуя моего, блядь. И нахуй вообще, ебаная, что я не видел здесь. Вот как, скажите, не нервничать? Ну как нервничать, когда такие, блядь, отмороженные, долбоевые, сука... Находятся вот здесь, блядь. Я был ко всему готов. Я сражался за Родину, как тот самый, блядь, дракон за свое логово. Я такое видел в своей жизни, что ты даже, блядь, своей жопе не находил, сука. Я, блядь, эти я игры столько, блядь, нахуй. Неважно, о чем я сейчас. Мукой. Почему солит Мукой. Пошел нахуй, это я тебе сказал. <свист> Начальник приколета были летучие мыши. Здесь вы деятели, злые, ебаные деятели. Дай бог вам такую жизнь, как моя. Не дай бог вы ее нахуй не заслужили, уебки. Солевой, солевой. Почему не мифендронист блять? Чего не хватает мозгов, так сказать, блять. Придумать не хватает, нах, что ли? А то они только солевой, солевой говорят нам. Почему не планокур? А? Жопу бы, блядь, вытер бы ты рукавом, нахуй, так чисто поржачку. Чтобы... Не, ну просто я реально видел солевых. Да ебать, шутники, ну пошутите как-то по-другому, нахуй, я не буду злиться, я хоть, блядь, приму, да поугараю. Ну так поугараю, блядь, искренне. <свят> да и Саянка дешевле. А как меня зовут? Блядь, ну никто не знает, как... Знаешь, вот сколько меня видели людей? Ебать его в рот. Миллионы людей меня видели. Миллионы на меня подписались. Миллионы, блядь. И нахуй миллионы, честно говоришь, блядь. Ну, ладно, ч, я преувеличил за миллионы. На дверь у меня даже, блядь, 1200 нахуй. В вроде никто не подписывается. Всем похуй вообще на меня, блядь. Да. Ты Ебай, я пока вас читал, забываю, о чем говорю, нахуй. Я вообще не понимаю уже, о чем говорю, нахуй. Уже, блядь, не понимаю, о чем вы говорите, понимаете? Эй! Слышали, нахуй? Слышали, блядь? А, в туалет сходить. Переливание крови. Чё, грустная история? Да. Ты что, соль, блядь? Сука, вы уже надоели мне, нахуй, что я уже не хочу злиться даже на вас, нахуй. Соль, да соль, соль, да соль, блядь. Я никогда не употреблял соли. Вы, блядь, вы! Я никогда не употреблял соли. Хотя, блядь, знают, о что говорят, нахуй. В принципе, да, можно доебаться, но если ты не знаешь и ни разу не употреблял соли, тогда почему ты, блядь, знаешь, о чем идет речь? Ты же мог просто принести ложку соли и сказать, нахуя так кушать тут. В принципе, да, блядь, базара нет. Кто? Как ты меня назвал, Дошик? Ты меня назвал Дошиком? Слышь, ты. Ты меня назвал Дошираком? Ты меня назвал Дошираком с приправой курицы? Ты, даже не с ветчиной, ты меня Дошираком назвал? Пиздец. Сегодня твой сон будет беспокойным, нахуй. И клянусь тебе, сука. Торбил меня сам? Блядь. Самым ебать. Самым безвкусным блюдом, нахуй, ты меня назвал. Каким-то, блядь, я не знаю. Привет, Сахалин. Ты тот, кто про лапшу сказал, он... он... Лапшин доширак латону, все нахуй. Все. Все, ты для меня, ты для меня уебок. Ты для меня не больше, чем планктон, нахуй. Я тебе говорю, все, ты в этом мире, ты пиздец. Ты, ты вообще, ты понимаешь, как ты меня назвал? Меня все гораздо называли, я так не обижался, сука. Я не огорчался, когда меня называли даже Сливым. Но ты меня назвал дошираком, ролтоном. Ты меня назвал куриным бульоном. Ты. Даже не ветчиной, блядь. Ты меня назвал куриным бульоном, блядь. Ты, ты написал только что на своей, на своей вот этой коже, на жопе, здесь был Лёня, блядь. Понимаешь, ты только что это написал, бок. Все. Все нахуй. все, Сегодня, когда ты ляжешь спать, спать, все нахуй. Это твоя последняя ночь, нахуй. Суебай. Ебать, долбай, он вообще, он, он блядь, ты, сейчас твоя задача просто упасть на колени, нахуй, снимать себя на видео и говорить, прости меня, брат, прости, я больше никогда такого не сделал, еще один, ебать, ебать, ебать, как он имел? Лена Дошик, и Еб, все, не, ебать, считай, сегодня ты, нахуй, будешь под увольнением из работы, нахуй. Придешь домой, тебя жена бросит, нахуй, дети тебя отпиздят собственные, нахуй, при этом ты спать ляжешь, нахуй, где-то около унитаза, нахуй, уличного, сука, но я буду мимо проходить, за ты влип, нахуй, за то ты пиздец влип, ебать, доширак, нихуя назвать меня дошираком, ебать. Вс нахуй, ебать, тебя ни одни, нахуй, подписчики не спасут, сука. Можешь его обращаться к мусорам и... Ебать. Вс нахуй. Ой, долбоб, ой, долбо. Ой, блядь, что же, что же ты дитя сделал, ебаный в рот, как мне тебя жалко, сука. Ебать ты сэндвич-панель, нахуй, ебаный в рот. Фитмердбек, форспид, форспид, левый, долбоёбы, бля, ты ч, сука, ебать, всё, нахуй, ебать, я с этим тиктоком психом, нахуй, стану, ебать. Вы чё, сука, вообще, ебать, ты вы, я уже, нахуй, как этот, блядь, Джокерс, улыбаюсь, ты чё, сука, ебать, ты. Они меня назвали Дошиком, ты чухаешь? А куда? У них шутки такие, у них такие шутки, это уже не шутки, нахуй. Ай, блядь. Ебать, я тебе говорю, за лапшу вы все попали нахуй, я тебе говорю, все, кто писал за лапшу, вы сегодня будете нахуй, я тебе говорю, тесто лепить нахуй, отвечаю, вы себе будете гроб из теста лепить, ебать.